Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на один момент. Помните, наверное, да, что когда СССР перестал существовать, что нам говорят? Ну, он как-то сам развалился. Ну, Вот развалился СССР, как масло подорожало. Да, лежало масло такое, думает, дай подорожаю, и подорожало. И также СССР. Был такой, существовал, да, 70 лет потом, думает, дай-ка я развалюсь, и развалился. И как бы никто не виноват, нет виноватых, это случилось само. Ну хорошо, а почему тогда вот к этой спецоперации, которая война на Украине, не употребить бы те же самые термины? Ну она сама началась. Вот думает война такая, дай-ка я начнусь, и началась. И никто не виноват. Ну нет, нам тут же нашли виновного. Путин, Путин виноват, Путин развязал войну, Господа, ну вы как-то будьте последовательны. Вот если СССР развалился, ну то и война сама началась. Просто, знаете, что-то там где-то подгнило, на, начало там э, слизни появились, да, начало гнить, начало подгнивать, и образовалась война. Само, это все само. Никто не виноват. Как вам такой расклад? Подумайте над этим, друзья, и до новых встреч.